Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика-деревни. Как вы сажаете ранние огурцы, хочу я вас спросить. Я вам покажу, как сажаю их я. Вот в такую плошку, плошку прозрачную я положила на салфетку положила семена огурцов. Они уже, они, они уже зазеленели и дали хорошую корневую систему. Вы посмотрите, какой замечательный... Посмотрите, какой замечательный корень у, это, у этих семидольных листочков огурца. И сейчас я их просто посажу в торфяные горшочки. Для чего мне это надо, я сейчас объясню. Все делается очень несложно. Я подготовила плодородную почву сюда. Вот так вот поливаю я. Покажу, как я делаю. Я уже делаю это не один год. Вот так делаю углубнение. Углубление углубление для того, чтобы вот с таким мощным хорошим корнем поместить туда, туда огурчик. Корень, корень конечно, на удивление очень хороший. Вот такой замечательный корешок. Видите, он такой раз у него прям уже. Так уже много, уже много корешков. Я сделала углубление и вот таким образом, видите как, все, поместила в нужное место. Отрощенные уже огурчики. Я Отрощенные огурчики, вот они так выглядят. Сейчас вам покажу еще все остальные, какие у меня есть. Это я вам только показываю на этом примере. А так я огурцы сажаю в торфяные горшочки, вот именно таким образом. Посмотрите, как я рассадила Мои огурчики, которые проращивались на салфетке в прозрачной емкости, сейчас они пересажены в торфяные горшочки и чувствуют себя просто замечательно. Видите, какие прям такие бодренькие уже дают следующие листочки. И, и потом, после того, как огурцы себя почувствуют очень комфортно, хорошо в этих торфяных горшочках, и уже дадут, конечно, уже, да, да, и, и дадут уже дальнейшие листочки, уже разветвятся, раскучеряются. Я их пересаживаю в мешки. На одну треть мешка обычного, ну, вот из-под сахара, например, там. Э, я заполняю плодородным грунтом. И чтобы не тревожить корневую систему вот этих огурцов, я их просто вставляю туда. Э, находится это где-то у меня на веранде. Естественно, что там плюсовая температура. По истечению уже определенного времени, когда в теплице становится тепло, я выношу эти мешки в теплицу. И, соответственно, они уже там комфортно себя чувствуют. В теплице тепло бывает. Это где-то уже ну, в середине апреля. И к первому мая вы уже позже будете кушать свои огурчики. На эту тему у меня есть видео. Вы можете его посмотреть. Но тут я вам показываю подробно о том, как я это сажаю. Это получается очень такой нетрудоемкий процесс. Несложно посадить. Место много не занимает. Если вот по два сажать растения в торфяных горшочках, вот у меня, значит, уже подготовлено порядка на 4 мешка. У меня подготовлено уже рассада. Рассада подготовлена. Будем ждать как они будут ветвиться, кучерявиться. И следующим этапом я вам покажу, как я их определяю, мешки эти огурчики, а потом уже выношу их, соответственно, в тепличку. Если у вас есть желание таким образом посадить огурцы, и это будет ранняя посадка, конечно, потому что вот эти огурцы, которые вы видите, я сажала 10 марта. Ну я всегда уже, каждый год, я ну, года четыре я точно уже сажаю вот таким способом ранние огурчики, которыми мы балуемся уже в мае. Сажайте, радуйте родных и близких своими ранними урожаями. Мир вашему дому, друзья мои!